Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сейчас я нахожусь недалеко от ЖД вокзала, мы ждем наш поезд и мы отправляемся с вами во Вроцлав. Вот так вот выглядит наш мини-ЖД вокзал. Кассы здесь не работают, поэтому билеты нужно покупать или у проводников, или через интернет. Также у нас предстоит две пересадки, так как прямого поезда с нашего города нету. Мы сейчас едем где-то два с половиной часа в одном направлении до зеленой гуры и зеленой гуры уже во Вроцлав вторым поездом. Мы сейчас находимся в мини-электричке. Вот, походит проводник, проверяет билеты. В каждой электричке есть такие вот розетки. Есть сидушки по 4 человека, также есть сидушки по 2 человека и есть полочки для вещей. Электричка не сильно большая, идет где-то примерно на 100 человек. Все комфортно, все классно. Также работает кондиционер, есть телевизор. И также есть вот такие вот сидушки. Если будет мало места, можно здесь устроиться. И места для инвалидов. А эти верхние порочные приспособлены для колясок и велосипедов. И также в маленьком таком вагоне присутствует туалет. Первое на что мы обратили внимание Это конечно же кровать Которая занимает огромную часть апартаментов Нам оставили Два комплекта полотенец И также маленький презент В виде конфет Также меня впечатлила Эта декоративная стенка Классно все сделали Там есть включатели Люстра Также есть небольшое окно Кстати я проверила Даже живой цветок на окне такой маленький шкаф в этом шкафу есть вентилятор также тримпеля для одежды из окна идет вид такой на небольшую баскетбольную площадку также присутствует небольшой комодик в который вы можете также сложить свои вещи Несколько декораций в виде холм, цветов и также несколько картин присутствуют в апартаментах. А с этой стороны идет зона для отдыха, маленький диванчик, столик и также телевизор. Ну а за этой дверью у нас находится ванна и туалет. Также присутствует датчик, который показывает температуру в апартаментах. Вы можете ее изменить на свое усмотрение. Апартаменты хоть и маленькие, но присутствует очень красивый дизайн. Также присутствует очень много розеток. Так что немаловажно. И также здесь чисто и уютно. И очень светлая комната. Если вы, например, хотите выйти с апартамента, вы нажимаете эту кнопочку «Вексит», вам открываются двери. И при входе здесь такой, как сказать, мини-рецепшн. Здесь убирают сейчас. И... Сразу идет мини-кухня, на которой также все есть. Микроволновка, умывальник, шкафчики, маленькая плита, вытяжка. Это все идет как общее. И такой мини-столик. Если вы хотите пообедать или поужинать, и также там есть мини-столик. А за той дверью находится прачечная. Еще один плюс этих апартаментов. То, что присутствует утюг и холодильная доска. Она стоит в коридоре. Также все общее. Вы можете взять, если вам что-то нужно обязательно поутюжить. Без проблем. Берете и пользуетесь. И наша комната 6. И перед тем, как зайти в апартаменты, вам нужно здесь ввести код, чтобы взять ключик сейфа. И этим ключиком вы уже можете открыть возле самого единственного висячего транспортного моста который называется Грунбальский мост. Это очень старинная архитектура которая была создана в 20 веке. Это Алапский мост. Также во Врославе насчитывается около 5 рек, 12 островов и 112 мостов. А здесь расположилась университетская библиотека над рекой Одра. по всему Врославу разбросаны такие маленькие гномики, и они все разные. А сейчас мы находимся на самой главной рыночной площади. Здесь очень много красивых цветных домиков. В принципе, в каждом польском городе они практически одинаковые, но во Врославе очень большая площадь, здесь очень много туристов с разных городов. привет! У нас уже следующий день и у нас в планах сегодня посетить зоопарк, увидеть ночной город Вроцлава и также посетить фонтан. И сегодня у меня будет возможность все-таки сравнять Вроцлавские и Данские зоопарки. Так как во Вроцлавском есть океанариум, мне кажется, что все-таки он будет намного больше. А сейчас мы проходим еще один мини-мостик. Мы столько мостов встречали на своем пути. И вот посмотрите, какой видео.